В данном видео я расскажу, как добавить данные о контрагенте в систему. При создании договора поле «Контрагент» является обязательным для заполнения. Если данных о контрагенте нет в программе, то их можно добавить. Для этого нужно вначале нажать на троеточие в поле «Контрагент», затем в открывшемся списке контрагентов нажать на кнопку «Создать» откроется окно создания контрагента. Также новую карточку контрагента можно создать в разделе нормативно справочная информация», перейти по ссылке «Контрагенты», и нажать кнопку создать. Для юридических лиц существует удобный сервис: приводе ИНН в поле заполнения по данным Единого государственного реестра ИГРЛ-ИГРИП, которое находится вверху окна создания контрагента в области зеленого цвета, и нажатие кнопки заполнить, реквизиты организации автоматически добавляются из базы Федеральной налоговой службы в полях: вид контрагента (юридическое или физическое лицо). Для юридических лиц это следующие поля. Наименование организации Краткое, удобная с точки зрения поиска в системе Официальное, сокращенное официальное Страна регистрации Данные регистрационных кодов ИНН, КПП, ОГРН Дата регистрации Контактная информация Адреса, телефоны Данные физлица можно заполнить с помощью данного сервиса, если он является индивидуальным предпринимателем Заполняются следующие поля ФИО, страна регистрации, пол, данные документа удостоверяющего личность, гражданство, данные ИП, контактная информация, если есть в базе. Если контрагент не является предпринимателем, данные физлица забиваются вручную. Обязательно нужно указать ФИО из справочника «Физические лица» и дату рождения. Если по контрагенту будут производиться отчисления страховых взносов, то обязательно нужно указать номер СНИЛС. После того, как данные о контрагенте будут заполнены, нужно будет сохранить изменения. Если контрагенту нужно перечислить какие-либо денежные средства, то у него нужно добавить банковский счет. Чтобы это сделать, нужно вначале перейти в список банковских счетов организации, нажав на ссылку в левой части окна «Банковские и казначейские счета», а затем на кнопку «Создать». Откроется окно создания счета. В нем нужно обязательно указать следующие поля. Номер счета. Название банка. При указании банка, в котором заведен расчетный счет, раздел «Реквизиты» заполняется автоматически в соответствии с теми, которые были прописаны у контрагента. При необходимости их можно изменить, если нажать на галочку «Редактировать текст корреспондента». К представлению счета. Дать счету такое название, чтобы его было легко найти в списке других счетов. В нашем случае для контрагента с наименованием «Унесенные ветром» и «Банком Сбербанк» Можно написать следующее название счета унесенные ветром расчетный счет Сбербанк». После того, как все данные счета будут заполнены, нужно их сохранить и сохранить изменения в карточке контрагента.